Друзья, всем привет! Приехала очередная посылка с Алиэкспресса. Это еще один декоративный элемент для моего автомобиля Киерио 4. Давайте же посмотрим, что приехало. Откроем. Так, вот она посылочка. Открыл я только что. Давайте достанем, посмотрим. Так, это у нас заглушки на замки дверей, получается. Сейчас откроем. Станем. еще вот такие вот хромированные заглушки сейчас покажу куда они ставятся они устанавливаются приклеиваются на двухсторонний скотч сейчас покажу устанавливаются они вот сюда то есть так вот накладывается и приклеивается В целом, немножко придают такой интересный вид. По сути, просто закрываются болты вот этой хромированной накладкой. Вот так вот все это будет выглядеть. Давайте попробуем, приклеим. Посмотрим, как будет смотреться. Так вот, я отклеил защитную пленку с двухстороннего скотча. Давайте попробуем приклеим. Конечно, лучше это делать, когда тепло. Сейчас немножко холодновато у нас. Ну, чтобы лучше приклеилось, конечно, лучше, когда тепло. Так, все вроде ровно. Давайте прижмем. Здесь она, конечно, неплотно прилегает, потому что крепится все-таки к железной вот этой основе. Все. в общем, вот так вот это будет смотреться. Накладки хромированные есть еще разных цветов. Ссылку на товар я оставлю в описании под видео. Вот выберите себе. Там, по-моему, несколько цветов можно выбрать любой. Я вот взял хромированный, потому что там остальные, по-моему, для других цветов уже были мне вот больше хромированная подходила Белых там не было это вот такая штука сейчас оставшиеся наклею на оставшиеся двери все приклеила я на все четыре двери в общем сразу скажу что лучше это делать в теплую погоду и при желании можно конечно поменять тот скотч который идет на них уже налеплен на свой потому что он немножко такой жестковат и приклеивается не очень хорошо пришлось Немножко под, по, прогревать его и приклеивать посильнее. Вот. Так что смотрите сами, заказывайте или нет. Ссылку на товар я оставлю в описании под видео. Всем удачи на дорогах, всем пока!